Ребята, пожалуйста, не волнуйтесь. Я, короче, у него подправил ник. Чтобы он не обижался, поэтому мы продолжаем. И, -и, -и всем привет! С вами Dark Slash. У нас есть, короче, гость GAS-12. Да, всем здравствуйте! Салам алейкум! Всем учпачмак, наверное. Mm -hmm. yeah. uh, и, короче, мы вместе придумали такой челлендж. Если мы проиграем, мы будем менять иконки либо в Дискорде, либо в ВК. Да. Либо на Ютубе. На Ютубе. <с> да. Ну, а так я, наверное, ставлю, короче, иконку. Ту, которую мы, наверное, вместе даже поменяем. Да. И, короче, будем сейчас начинать. И еще кое-что. Если мы победим, то ничего мы не будем менять. Мы молодцы будем. Да. Давай начинаем. Стандарт. Да, да. Куда же еще нам? Надеюсь, мы выиграем. Да. Ну, кстати, если будет, так скажем, ничья, то будем в третий раунд еще играть. Да. Решать. И, И О, кстати, у нас объемный. максимум будет два раунда нам. Да. Опа, хорошее начало Очень хорошее начало. Вот это я отбил. А, не да блин, мой Нет. О. Ё-моё да. Опа. Давай. То, да, ай меня оттолкнули Почти. Почти попал. Да- ⁇ -мое. Что происходит? не вот Так Ладно да. Я не могу попасть Господи, практически не попал Опасно, опасно Давай! Нет! И -и -и -и! Нет! О! Это ч такое Я не знаю. Просто по рандому так сделал. И вс. Смотри, он сам же себе забил. О! Да. Вот ловкий плачет. Не знаю. О! О! Панна. Мне.. Ладно, мне это не нравится, Ой, я вижу русского. В а -а -а. видишь? Да. Только русский может это написать. А-а-а! Блин. И да так аж за руку творится. Да блин. А на кричи. На. Давай. А я! кого я буду? Ни! Не надо уже. Да. У нас что-то вообще не получается. Печально. Печально. А я на воротах. Да, мне получилось. Очень плохая ситуация! Эпическое отражение. <клышко> Господи. Какой радикал? <Аккуратно. клышко> У нас тут на воротах был такой подозрительный да, человек. Юная. Ну все, меня да. взорвали. Что-то мяч вокруг ворота. Надо... ДА -А -А! Попробовать забить. Да -мо. Так, они а к нашим воротам. Ещ идти. нет. Не получится что то Да блин. Давай, види, види. Да -мо! Корни Да! Ооо! Меня слишком взорвали! Еще бы чуточку и все. Так, ладно, я на а, да. Так. У них тоже ворот. Есть! Но я не успел его забрать. Так. Пока что все вроде будет. Нормально. Относительно. У них, кстати, ворота полностью открыты. Ну да. Она не тупо нарад. Тупо мясо. Так. Они там сами с собой играют Да. Так что-то начинается. Мяч так гоняет, я не успеваю. Да блин! Опять, так вообще что-то будет вообще? А? там было прям окно, когда можно было попасть Попа Ты ворот вышел, ворот А, ты не доливка. Так, вот сейчас главное Не проморгать Я проморгался до нет Да! О -о -о -о. Давай! Да! Я не знаю, как я это сделал Но Ну, я говорю, они... Тут просто бегут все, все нарывают. Mm -hmm. Так это а. на ворот. Не знаю. А на воротах у нас никто, это плохо. Ладно, я на ворот. Окей. Okay. И мы, кстати, выиграем, нам чисто нужно мяч 30 секунд гонять. А, -а, -а нет! Замечательно! Просто замечательно! Перфект! Меня этот Джаспер сбил. Видел, Джаспер меня да Я мог бы, наверное, краешком машины сбить мясь. Мяточек. Ну все. Моя месть будет жестокой! а не заведёшь до атомов. Все. если как они... Нееет! Не Нет! Нет! <свят> <свят> За 6 <свят> секунд Я мы устал. сможем забить гол. Не знаю, на нас 6 секунд. Это нужно прямо разогнаться и прям так неплохо ударить сюда ничу. <свят> Блин, ну все, мы просрали. Я <свят> сорубку <свят> просто, мясо. <свят> <свят> Ну ё-моё. А чем мы мяч ещ ещ гоняем-то, Ноль э? секунд, э! Игра! А! Игра ненадолго сломалась. Ну да. Капу Ладно, это был только первый матч. Ладно, у нас есть еще один шанс. Да. Если мы его не провороним. Главное меню. Все на стандарт. Да. Надеемся Это то, реально. что у нас получится у снова. Получится. проиграть или выиграть? <laughs> Наверное проиграть. <laughs> Я не знаю. Ну, да. Ну, как попадутся, прям кибератлеты. Да. парк бэк. Хорошая карта. Ну, в принципе, да. <связать> я, видимо, тоже я буду видимо. на варах. Сейчас я буду на варах. Видимо. Mm. Не, ну там один нас стартанет по-любому. А что у них такая за тактика интересная? Какая? Ааа, -а -а, <связать> очень странная. <связать> один, так скажем, пинает болты. Ага. Он ну, пинает, но не то, что нужно. Понял. Ну вообще прям легко было их забить. их да. вот бы такси два матча. Ну да, вообще они какие-то эти. Ну, не знаю, вообще левые какие. -то. Либо они просто не умеют играть. Но это уже. Тоже больше верю. Ну или может они на картошке играют. Не знаю. Ну что это у них такое вообще? Ну что это? Ай-яй-яй! Ну чуть-чуть. Да блин, я запутался. пердежный огонь. О, как хорошо. Пин. А, чувак, жалуется то, что у него пинг. Но на самом деле мы знаем то, что он криворучка. Ну, да. А хотя у него пинг 240. Ладно. Угу. Ну, что криворучка никто не отменял. О. Дай. О, они оживились, наконец Наконец-то они оживились хотя бы на ну, чуть-чуть. Ну да. Вот а то скучно спать хочется от таких игроков. Либо просто один этот наг. Пошел! О! Ай! Один раз у высокий пинг решил тупо рашить и бить игроков. Я ему так что ему делать? Да, пинг высокий. Например, ему можно выйти. Ну да. Хоть что-то они сделали. Да. 200 пинг. Есть чем гордиться, человек. Mm. Ну блин. Я так идеально забил. Б. Но ты идеальнее забил. Да блин. Ч, э, многочелик. Челепиздрик. Так картошка по какому-то языку называется. Так. Опять. Что там все таки такое? Б, доллар, чёрточка собака <с -2> <с -2> я не вижу чат а я вижу что у меня прям крупный О, так вот это уже меня пугает так ну ладно Девы, ай яй яй я. яй да яй когда можно было забить Давай. Ну, ну что это? Я не знаю. Фух, успел. Прям на ваш... Ань! На ваш... Дай-ка, мо ⁇ А! Капец! Ч ⁇ там? Ммм... Парфикт просто. Так. Челик жопой <зопы> ловит мяч. Ну ирбинай. Так, вот это меня уже пугает. Я просто не могу попасть. Ай-ай-ай! Молодец. Так, ну я думаю... Я, я думаю, тут... Только... Ладно, уже нет, вы не забьете там. Да блин, они серьезно оживились. Все. Были в... Ну... В смысле я что-то не понял. Ну ладно, не забились. Ну да. Ладно, нам нужно еще одну минутку погонять. Всё, это капец. Ай, по мне мяч Я проехал. Поаккуратней связан, блин. Нет! Нет! Я пытался. Ну что, серьезно, что ли? Сейчас прямо проиграем? Не. Я не хочу проиграть. Я тоже. Это будет ужасно. У них один мы, практически ничего не делает. Да. Ой, я на ворота. Офигеть, чувак, в воздухе завис. Ааа! Да не! Ну нет, ну вы. Они, ну, они ж прямо вот сейчас нам ворота же не забьют. Возможно. Сейчас просто ну с копом херачит. да блин -а! блин не хочу в овертайминг <связь> <связь> эпиферское отражение <связь> отличный пас они там рофлят друг на другом а ты уже испугался что ли да. Да! Да! Все, можно, в принципе, уже дальше не активничать, я думаю. Нет, секунд погонять чуть-чуть. Но просто попинать. Попинать. Да. Вот это меня пугает. Мячик куда-то летел. Ну ладно, все, главное, чтобы они сейчас не пинали. Все, отлично. Вау, ты самый топовый. Прикольно. Это что так. Бау! А почему я самый первый? Я что, так хорошо играю? Самый полезный. Странно. Все, нам нужно еще один раунд. Решительный раунд. Да. страшно очень давай стандарт мы, мы сейчас заходим и там двое челиков выходит в противоположной команде тогда что придется делать а что забьем голы голы? это если так получится Главное, на ну, что да. киберкотлеты не попались целых три ну короче целых три киберспорта да да, если они реально попадутся, то. Ой-ой-ой. Вс. А, сразу за 7 секунд 30 баллов забьют. Да. У нас уже все плохо. Что такое там? Мы зашли в готовый раунд, да? Да. Ой, да ну! А! Стоп! И у, и у вражеской... Ли, ли? А. Это... Два очка. А, чувак похожий мне. Все. капец. На ну... да. Видимо... Есть у судебо... Дибона. Ой, и как раз и интернет просел. Да. Сем... Нееет! Ну что. Мы оба учимся. У сейфбол <continental>, блин, да. <сих> <сих> Смотри просто. круто! Я промазал. Ну а ты хотя прям ворота ему забить, да, сразу? Да. Делай не раз. Это прикольно.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 а у нас э, в итоге вроде бы неплохой да? Есть. может гляди забьем сейчас три гола нет я уже не знаю да. ну хотя бы чтоб 3 3 было да блин ты что сделал кто там да там этот челик и я еще что? что сделал фигню я ой, сделал ой, ой, ой, ой. я что то не понял у нас дезертир я чтки там чувак ведет, когда ну мяч Да блин! Я завожу из себя засопик. Ну все Молодец. И чё наш красный делает? Он нам. Короче, мешает. Он нам мешает, саботирует, да. так сказать. Да -мо, ч он не делает? Бал, ё, выгнать, забанить, кинуть страйк и в муть Он сейчас сбил гол. Вот именно. Ну господи. А синим нормально. синим нормально, и вообще хорошо. Да. Ну ч они такое? Минута. Глаз лиз... Не. Я вижу, около меня мяч. Воу! <свист> <свист> Там была комбо. Я уничтожу. Сам Но... не понял, как. Мы пытались. Мы пытались. Хорошо. Еще даже <свист> и меня еще взорвали. Ну, короче, капец. Оо... М -м да. Это очень сильно было обидно. Очень. Угу. Я снова тот самый лучший. Ну капец! Ты гол забил. А да. Капец! Теперь нам нужно это менять. Ну, придется. Да, придется. Ладно, с вами был Dark Slash. Всем удачи. А, еще и у нас был XGAS 12. Всем удачи и всем пока.